Привет! Сегодня я расскажу об автоматических угольных котлах и почему это реальная альтернатива традиционным угольным, газовым и дизельным котлам. Автоматические угольные котлы являются золотой серединой между удобством обслуживания котла и затратами на топливо. Если ты тоже пользуешься таким котлом, ставь лайк под этим видео, потому что дальше будет информация именно про этот тип котлов. Основным преимуществом автоматических угольных котлов является то, что в отличие от простых твердотопленных котлов, они не требуют постоянного внимания и трудоемкого обслуживания. Поэтому расходы на отопление значительно уменьшаются. Существует две основных конструкции – котлы с барабанным типом подачи и котлы со шнековым типом подачи. В котлах со шнековым механизмом подачи уголь по мере необходимости автоматически подается на горелку в камеру сгорания из бункера. Одновременно с подачей угля происходит принудительная подача воздуха, необходимого для горения. Количество подаваемого угля и воздуха контролируется компьютером. Шнековые котлы получили широкое распространение на рынке таких стран, как Польша, Беларусь, Украина и, конечно же, Россия. В котлах с барабанным типом подача угля из бункера, который нависает над котлом сверху, осуществляется без применения шнека, с помощью вращающего колосника. Колосник с помощью привода поворачивается по своей оси, вынося топливо из бункера в камеру сгорания. После сгорания топлива шлак и зола падают на дно зольника. Минусом барабанных котлов является то, что бункер находится над зоной горения и встречались случаи возгорания. То есть котел является пожароопасным. Массового распространения эти котлы не получили. Угольные автоматические котлы являются самыми распространенными на современном рынке. Люди ценят свой комфорт и останавливаются выбор на этом виде котлов. Также уголь – это довольно распространенное топливо в Сибири. А каким типом котла пользуешься ты и почему? Пиши свой ответ в комментариях под этим видео. На этом все. Подписывайся на наш канал и обязательно жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.